Всем доброго времени суток, катаны! С вами Ази! Вот и подходит к концу 2018 год, это значит, что пора подвести некие итоги по этому году, а также рассказать о своих заветных планах на год следующий, 2019 Помните, как мы все радовались новому 2 к году в надежде, что наконец-то все станет лучше. Но, к сожалению, у большинства людей в этом году все меняется только в худшую сторону. YouTube в 2К-18 году стал совершенно каким-то непонятным. Если в прошлом 2К-17 году были популярны хайпы, скандалы, Николай Соболев, Сергей Дружко, то в году уходящем, в 2018, совершенно непонятно, какой сегмент был на пике популярности. YouTube 2К-18 это платформа, на которой ты мог встретить блогера с двумя-тремя лямами подписчиков. При этом это был бы абсолютный ноунейм. No Буквально в самом начале 2К 2018 года меня, как и многих других видеоблогеров, выкинули из партнерки Air. За что вам, ребята из Air, огромное спасибо! Но, как многие могут знать, YouTube – это не основная моя деятельность. У меня периодически бывает официальная работа. Дело в том, что если в самом начале 2К 18 года я работал и зарплата за первые месяцы была еще более-менее, то где-то, начиная с лета, она упала, ну, совершенно куда-то ниже плинтуса. Но дело в том, что я работал в продажах, и ввиду того, что, как я говорил, ситуация в стране только ухудшается, соответственно, падают и продажи, и падает зарплата всех, кто в этом процессе участвует. Собственно, меня бы даже устраивала та небольшая зарплата, которую я получал летом, но, к сожалению, по форс-мажорным обстоятельствам, осенью 18 я окончательно лишился своей предыдущей работы. И это особенно хреново, учитывая, что в этом году я взял кредит. Да, вот такая наша жизнь, ребятки. Все же я надеюсь, что тот кредит, который я взял, это мой первый и единственный кредит. Но, несмотря на то, что в YouTube деятельности у меня все было не очень хорошо, вы даже и сами могли заметить, как реже я стал выпускать ролики по сравнению с предыдущим годом, то я весьма неплохо раскрутил свой Инстаграм. Также в начале 2К 18 года я активно занимался спортом, так сказать, хотел подкачаться к лету в домашних условиях, ну а летом, собственно, как всегда, я гонял на велике. И это было круто, пока мой велик не сломался. Что касается духовной практики, я успел в этом году несколько раз сходить на лекции духовных учителей, которые, кстати, были весьма неплохими. Также я продолжил свою традицию, начатую в 2К17 году, смотреть фильмы. На этот раз я решил осилить топ-250 кинопоиска. И пока что остановился примерно на полтиннике. Из этих фильмов мне особенно понравились «Восьмая миля», «Побег из Шоушенка», «Бойцовский клуб», «Валли» и некоторые другие фильмы. Без чего мой 2К18 год не мог обойтись, так это без посещения различного рода фестивалей. Помимо этого, мне посчастливилось побывать на одной свадьбе, и я чуть было не попал на одни похороны. А теперь давайте немножечко перемотаем время на год назад и посмотрим, что же из задуманного и желаемого мне удалось осуществить. Теперь можно выпускать ролики немножечко пореже, но делать это с более основательным подходом и более качественно. Особенно это касается шоу «Конструктив». Смотреть больше фильмов, постигать какие-то новые науки. Но ведь ни один год не проходит идеально. Поэтому, конечно, стоит упомянуть те вещи, которые осуществить мне не удалось. Как я уже говорил, в моих планах раскрутить интернет-магазин Мыла ручной работы, то больше читать, заниматься саморазвитием, духовной практикой. Это фиаско, братан! Ну а теперь расскажу вкратце о том, что происходит со мной в настоящем. Да, работу я себе нашел. Вот уже почти месяц работаю на новом месте. зарплату я пока не получал. Основной мой источник заработка сейчас через интернет. Поэтому, кстати говоря, если вы хотите поддержать дядю Азии денежками, то welcome. Ссылочка будет в описании. Ну а ваши сообщения, которые вы приложите к своим донатам, обязательно будут показаны в финальной заставке. Что касается саморазвития, да, деградирую, ребята, деградирую. К сожалению, у меня сейчас с трудом идет чтение книг, Последний месяц-полтора я вообще не смотрел никаких фильмов. Буквально все силы и время я отдаю на заработок в интернете. Ну а то, что остается, уходит на мое, собственно говоря, творчество. В настоящий момент я пытаюсь осилить книгу выдающегося русского философа Александра Моисеевича Пятигорского «О мышлении». Из фильмов, как говорю, практически ничего не смотрю, но самое последнее из того, что я посмотрел от начала и до конца, это был, кстати говоря, марвеловский сериал, который называется «Серебряный серфер». Ну а из игрушек в настоящее время, как всегда, актуальны GTA V, CS:GO, в котором, кстати, совсем недавно ввели новый режим Battle Royale. Ну и вот, буквально совсем недавно я прошел первый эпизод Life is Strange 2, а также финальный эпизод, крайне похожий на Life is Strange, игры The Council.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 становится все хуже и хуже. И, конечно же, хотелось бы продолжить просматривать фильмы из топ-250 кинопоиска и в конце следующего года остановиться хотя бы на сотой позиции. Конечно же, в мои планы входит восстановить форму к лету, заняться спортом, правильным питанием и так далее, чем я займусь в ближайшее время по мере своих возможностей. Когда дело идет о саморазвитии, то все это касается не только тела, но и ума, поэтому духовный практикой также планирую заниматься больше. Ну и, конечно же, мое любимое хобби это блогинг, YouTube и Instagram. Теперь я окончательно против того, чтобы гнаться за количеством подписчиков. Моя цель как можно больше в этом году поднять актива. Ребята, в этом можете помочь мне только вы. Ну и под финал ролика поговорим о моих ожиданиях, чего я больше всего жду в 2 к 19 на первое и самое главное место я оставлю свой переезд. Да-да, я хочу наконец-таки уехать из Красноярска, сменить локацию, но, к сожалению, мой переезд сейчас не от меня зависит, то есть в 2К19 году это может случиться, а может не случиться. Шансов 50 на 50. Но я все равно крайне надеюсь, что мой переезд осуществится в следующем году. И следующий новогодний видос, мой 2К19, я буду вести уже из нового места. Из кинофильмов, разумеется, самый ожидаемый фильм 2К19 года – это «Мстители. Финал». Я вот просто все, что у меня сейчас есть, ставлю на то, что Мстители финал будет еще лучше, чем Мстители война бесконечности, которая на данный момент бесспорно считается лучшим фильмом киновселенной Марвел. Что касается фильмов киновселенной DC, да, к сожалению, у них там все плохо. Но тем не менее, после того, как я посмотрел трейлер «Шазам», я понял, что еще какие-то шансы есть. Во всяком случае, этот фильм способен разрушить стереотипы о вечной мрачности DC. Еще я жду, внимание, «Гардемарины 4». Да-да, не удивляйтесь. На самом деле, я очень большой любитель исторических фильмов. И особенно той эпохи, в которой происходят действия всех этих гардемаринов, дворцовые перевороты, тайные интриги и так далее... Ну и режиссер фильма Светлана Дружинина, как мне кажется, очень хорошо умеет передать эту эпоху. Хотя и с некоторыми историческими неточностями. В общем, я надеюсь, что она действительно вложит душу в новую часть про гардемаринов, и это не будет какой-то очередной проходной фильм. Я с довольно-таки большим опасением жду новой части «Терминатора». Создатели почему-то вновь решили перезапустить франшизу уже который раз. Также хочу упомянуть фильм, который который, ну, не сказать, что я сильно жду, но посмотреть бы не против. Это Т-34 отечественного режиссера Сидорова, который делал «Бригаду». Обычный такой проходной патриотический фильм, который, однако, может и вполне зайти. Во всяком случае, в кино я на него ходить бы не стал, лучше подожду, когда он появится в торрентах в нормальном качестве. Что касается компьютерных игрушек. Конечно же, несомненно, в первую очередь я жду шестой части The Elder Scrolls. Наконец-то нам ее хотя бы анонсировали. Правда, информации в тизер-трейлере The Elder Scrolls 6, ну, чуть поменьше, чем информации в тизер-трейлере Четвертых Мстителей. Даже если новая часть франшизы и не выйдет в следующем году, то Bethesda хотя бы должна открыть какую-то завесу тайны, которая сейчас витает над этой частью. Уже в третий раз в новогоднем видео я говорю, что ожидаю великолепнейшую Mountain Blade 2. Но что-то мне подсказывает, что в 2К19 году моим ожиданиям вновь не суждено сбыться. Также я весьма заинтригован геймплеем и, безусловно, ожидаю великолепную фэнтезийную RPG grid Fall, которая, как я уже говорил год назад, привлекает меня прежде всего своим необычным сеттингом. Сеттингом 17-18 веков.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 Ну и напоследок, ребятки, я скину вам скрин своего рабочего стола, как он выглядит сейчас. Это традиция, которую я соблюдал, когда составлял свои ежеполугодники. Ну а также оставлю здесь некоторые фоточки с 2К 18 -го года. Спасибо, что были на моем канале в этом году. Всем пока-пока, оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах в 2К 19 -м.